Сегодня банки ужесточили требования к заемщикам. Они более тщательно проверяют документы и доход заемщика. Но и клиентам банков именно сейчас стоит настороженно относиться к кредитным предложениям. Частенько рекламируемые предложения о выгодной процентной ставке не соответствуют реальности. Кирилл приобрел в кредит ноутбук. Из банков, представленных в компьютерном магазине, выбрал тот, в котором ему пообещали самый маленький процент по кредиту. У этого банка мне пообещали 38% годовых, когда у других банков было 39%. Ну, решил сэкономить. Банковский работник, оформлявший документы, на протяжении всего времени работы со мной говорил о 38%. На самом деле, как выяснилось, полная стоимость кредита оказалась 58,21% годовых. У меня был просто шок, потому что когда подписывал договор, я не заметил напечатанную мелким шрифтом реальную цифру. Только внимательно пролистав договор с корреспондентом программы «Ценокачества» на четвертой странице банковского документа Кирилл обнаружил в квадратной рамке в правом верхнем углу настоящую стоимость кредита. Федеральный закон о потребительском кредите (займе) обязывает банки указывать полную стоимость займа на первой странице договора. Я не понимаю, как приложение к кредитному договору оказалось скрепленным поверх основного договора. Из-за этого я не видел в хорошо читаемом виде полную стоимость своего кредита. И меня удивляет, почему на этой странице не предполагается подпись клиента. Тогда я бы точно заметил эту информацию. Решив воспользоваться одним из таких банковских предложений, не стоит торопиться. Внимательно читайте договор, и тогда вы наверняка обнаружите то, что не заметил Кирилл. При оформлении документов... Формируется большой пакет документов, и там, когда уже конкретно начинается подписываться, потребитель не всегда читает документы, не всегда читает, не всегда знакомится. То есть вот он услышал, что 11 процентов, а то, что полная стоимость может в два раза превышать ту сумму, ту, тот процент, который ему озвучили, для него это получается огромным ударом. Остается только догадываться, что это – невнимательность банковского клерка, оформлявшего договор, или попытка ввести клиента в заблуждение. Такие мотивы вполне возможны, если налицо отклонение от законного стандарта. Вот так должен выглядеть прозрачный договор. На первой странице в квадратной рамке максимальным шрифтом написана полная стоимость кредита. Четкими читаемыми черными буквами на белом фоне должна быть прописана полная стоимость кредита. Это обязательное условие. Этот закон действует на все кредитные организации, которые непосредственно работают в сфере оказания финансовых и банковских услуг. Все коммерческие, государственные. Информация эта по закону должна занимать не менее чем 5% площади первой страницы договора, а внизу этой страницы должно быть место, место для подписи клиента, чего, кстати, не оказалось в договоре, который сегодня в руках у Кирилла. Только при этих условиях нужная информация не ускользнет от внимания заемщика. Конечно же, в условиях, когда а, тарифы некоторых банков достаточно запутаны и сложны для восприятия клиента, а, самому потребителю сложно сделать вывод о конкурентности предлагаемых условий и понимать а, окончательную стоимость кредита. Сейчас же ПСК... А, как раз таки показывает эту полную, полную стоимость кредита. И уже клиент на основе сравнительного анализа нескольких предложений разных банков сам для себя может выбрать наиболее интересное для него предложение с точки зрения стоимости кредита. Для нашей страны закон о потребительском кредите-займе – это уникальный документ, в котором государство впервые пытается ограничить алчность и хитрость банков и различных финансовых организаций. Если по кредиту нет других платежей, кроме процентной ставки, то полная стоимость кредита равна процентной ставке по кредиту. Если же существуют какие-то дополнительные платежи, то ПСК, полная стоимость кредита, включает в себя... Включает себя все платежи, которые делает клиент, связанные с получением и обслуживанием кредита на протяжении всего срока действия кредита. Это проценты по займу, страховка, плата за выдачу банковской карты и так далее. И все это выражается в процентах годовых. После оформления всех формальностей, еще до подписания договора, заемщику дается минимум 5 рабочих дней на раздумье и изучение индивидуальных условий и стоимости ПСК. После ознакомления приходит в банк и заключает кредитный договор. Если заемщик придет позже пяти дней, то договор не будет считаться заключенным. Сегодня российское банковское законодательство разрешает заемщику отказаться от кредита с минимальными для себя потерями уже после получения денег. Например, без предварительного уведомления можно вернуть все заемные средства в течение двух недель после их получения с уплатой лишь процентов за эти несколько дней. А если это был целевой займ, то срок возврата без уведомления увеличивается до 30 календарных дней. По мнению экспертов, это еще один хороший шанс для заемщиков передумать, оценив свои платежные возможности, или найти за это время другой, более дешевый кредит. Еще одно положительное нововведение закона о потребительском кредите – закрепление права на досрочное погашение. Заемщик может в течение 30 календарных дней с даты получения кредита полностью досрочно погасить кредит с уплатой процентов, причем без предварительного уведомления банка. Плюсы для потребителей очевидны. Видны. Возможность погашения кредита в максимально короткий срок и, как следствие, экономия на процентах за пользование кредитом. Часто банковские менеджеры умудряются оформить клиенту страховку. Понятно, что она стоит лишних денег. Банки немножко хитрят в том плане, что при оформлении кредита они не всегда могут рассказать о том, что обязательным условием является страховка жизни или здоровья, либо страхование рисков экономических, либо страхование от того, что можно потерять работу. Конечно, страховка может обезопасить заемщика, но она отнюдь не обязательно и оформляется только с согласия заемщика. Наш герой Кирилл даже и не заметил, что ему оформили эту лишнюю услугу. <звы>